Комплекс, в котором осталось буквально завершить наружную отделку, внутреннюю небольшую отделочку. И все, и вуаля, уже следующий сезон вы будете здесь отдыхать. Здесь у нас будет мангальная зона, зона отдыха, беседочки. Вот так вот выглядит сам комплекс. Дорого, богато, как говорится. И вот такой вот полноценный офигенный номер. Там у нас санузел. И вот выходим на балкончик. Каждые номера... Имеют у нас либо террасы, если это не первый этаж, либо вот такие вот балконы. Привет, уважаемые! Знаете, что сейчас будет? Да вы уже догадались. Смотрите, за моей спиной комплекс под названием... Ди Вера Вот такой вот жилой комплекс Интересный, апартаментный Где у нас продаются Квартиры с ремонтом, с мебелью С техникой, короче, под ключ. квартиры с ремонтом Смотрите внимательно, интересный Трехэтажный, со своим бассейном Который будет у нас располагаться вот здесь Где сейчас, грубо говоря, у нас бардак На месте вот этого э, Строения у нас будет большой бассейн стилобат, ресторан Классная, хорошая видовая характеристика И в общем, э, готов можно сказать, комплекс, в котором осталось буквально завершить наружную отделку, внутреннюю небольшую отделочку. И все, и вуаля, уже следующий сезон вы будете здесь отдыхать, в общем, будете здесь кайфовать. Осталось лишь только, как говорится, купить здесь себе апартамент, номер для отдыха или же пассивного дохода. Давайте посмотрим по фасаду. По фасаду у нас дагестанский камень, по-моему, если я не ошибаюсь, его правильно так называют. Все, практически все у нас предложения имеют э, варианты с балконом, либо же с террасой. Я пойду сейчас немножечко с другой стороны, вот так вот пойду и покажу вам всю территорию вокруг нашей дипримиверы. Мы находимся в центре города, прям в центре, до моря у нас, вот как бы вам показать, давайте-ка вот так вот еще раз покажу. Видите, да? Ну, каких-то 400 метров, что ли. То есть, 5 минут пешком. Вот у нас даже имеется храм напротив. Здесь у нас будет мангальная зона, зона отдыха, беседочки. Вот так вот выглядит сам комплекс. Дорого, богато, как говорится, да? Начнем с того, что здесь без Бестыжие варианты по цене. Вот просто, знаете, просто бестыжие, как бестыжая баба, да, или мужик, который достал свой пятен, понимаете? 4 миллиона рублей с ремонтом, это просто вообще трешак. Даже когда мне изначально это сказали, я не очень-то поверил, думаю, надо приехать, посмотреть, тогда только, как говорится, поверю, да. Ну, вы представляете, мы реально, как бы, да, вот это все тоже наше, вот это тоже все наше, во всю везде ведутся работы, уже э, по фасаду заканчивать, Здравствуйте. И как бы, пусть и территория у нас не совсем уж и большая, но это полноценный бутик-отель, в котором вы можете купить себе номера для, подчеркиваю, для сдачи в аренду, для пассивного дохода и для своего собственного отдыха. Вот так вот дела. Это у нас лестничный марш, по которому мы будем подниматься. Комплекс всего трехэтажный. Лифта нет, ну и не надо. Ничего страшного. Давайте-ка на первый этаж будем заходить. Нет? Я думаю, наверное, нет. Нафиг надо. А вот пойдем и поднимемся на этаж повыше. Вот видите, да? У нас здесь утеплитель. На утеплитель у нас э, дагестанский камешек. Э, сеточка, естественно. На сеточку вешается камушек. Давайте подниматься. Поднимемся на... Третий этаж, наверное. Из третьего этажа посмотрим все, все возможные наши предложения, наши варианты. После чего поднимемся на эксплуатируемую кровлю. В принципе, планировочки здесь разные. Вот видите, да? Таким вот образом. Это утеплитель, на утеплитель сетка. И далее у нас вот клей. И на клей у нас уже непосредственно плиточка монтируется, крепится. Второй этаж, что ли, подняться. В основные работы сейчас ведутся, конечно, у нас с первого этажа. Ну, давайте подниматься выше, как я говорил ранее. Еще раз, давайте я плюсы выделю. Это безопасность сделки, готовый объект. Ну, тут за малым осталось каких-то 3-4 месяца работ от надежного застройщика, который строит сейчас и имеет более 20 объектов в городе Сочи. То есть, зарекомендовал себя уже. И вот такие вот у нас классные, прекрасные номера номера у нас от 24 квадратных метров до 26 назовем это так, вот давайте вот такой вот номер, грубо говоря, небольшой он у нас сдается, еще раз говорю с ремонтом, под ключ вообще ничего делать не надо, представляете под ключище вот вы вот берете, вот да, все вам, дизайн проект, пожалуйста, сейчас тоже вышлем если у вас есть живой интерес и вот такой вот полноценный офигенный номер там у нас санузел и вот выходим на балкончик каждые номера имеют у нас либо террасы, если это не первый этаж, либо вот такие вот балконы. Вот я нахожусь на балкончике. Еще раз, 400 метров до моря. В этой локации 400 метров до моря, ну вон оно, везде море, понимаете? Сейчас я на крышу поднимусь, вы сразу все поймете. Просто мы, ну, прям у моря находимся. На самом деле, надо же, кто-то позвонил. Так, потом, дорогие друзья, я вначале должен показать все варианты. Так, ну и противоположный вариант. Вот такой вот, 25,6 квадратных метров. Ну, тут на данный момент еще ремонт не приступали. В основном ремонт сейчас делают с первых этажей. Все номера не типовые, как бы, да? Как вы успели заметить. Ну, и вид в обратную сторону. Я буду показывать, наверное, с угловых. кто-то что-то там карабкается. А, утеплитель тараканит. Помочь им, что ли? Кто уронит? Чуть водичку не разлили, нафиг. Так, отсюда. Или да. Системы не перестанут на крышу потараканили. Так, ладно. Сейчас мы еще до крыши доберемся. Пошли, пошли смотреть далее. Все в начале вариантики. Посмотрим, какие у нас здесь виды. На этаже получается по 8, 8 предложений, в принципе-то. Давайте вот эти вот угловые, они мне больше всего нравятся. Вот эти вот угловые видовые, ближние в эту сторону. То есть вот таких вот 26 квадратных метров на, забирайте с ремонтом, пожалуйста, и живите. Классные. Классные вариантики для жизни, для постоянного места жительства. В центре поселка, улица, вас, наверное, интересует, где же мы находимся-то, да? Давайте-ка виды заценим. Мы находимся на улице, дорогие мои, улица Весенняя. Вот так вот дела. И вот такой же вариантик можно купить недорого, только в противоважную сторону. Что у нас по плюшкам будет здесь? А А.К. Дипримавера, так называется наш комплекс. Апартаментный комплекс Дипримавера расположен в поселке Лоб. Я набрал, прошу прощения. Всего 150 метров до моря. Да, на самом деле. А я РУ-400, блин. Вот балбес. Рядом вся инфраструктура. Действительно, тут у нас разные планировочки. Здесь у нас планируется спа на территории, эксплуатируемая кровля с купелями, луанж-зоны с возможностью встречать ежедневно потрясающие закаты. Ну, это круто. Будет воркаут-зона и, в принципе, детская площадка. Бассейн. Окупаемость у нас здесь планируется 8-9 лет. Вот здесь у нас планируется ресторан. Купели и эксплуатируемая кровля. По морю, да, дабы вам доказать то, что действительно здесь у нас, как мне написано в описании, 150 метров. Ну да, наверное, все-таки 200 метров может быть, да? Ну да, 150-200 метров, да? Ну, вон оно рядом, короче. Вот напротив у нас ЖД вокзал. прям железнодорожный вокзал, храм. Здесь есть все на районе, вообще вот все реально, в действительности здесь есть все. Тут нет... Того, чего вот в центре тут, ну, кроме клуба какого нибудь нету, да? А клубы, я думаю, вам не очень-то нужны, да, правильно? Тут много кафе, ресторанов. И самое главное решающий фактор, вы приобретаете номер в отеле с управляющей компанией, где у нас будет за эту стоимость, да, за 4 миллиона рублей, грубо говоря, это самое дешевое предложение, вы получаете с управляющей компанией, с ремонтом, что весьма немаловажно, и окончание всех строительных работ у нас здесь, это уже все, как говорится. Это... Весна! Весна! И в лето следующего года вы уже а, здесь прекрасно встретите лето, отдохнете, искупаетесь. Ну, или же будете сдавать а, прекрасный летний сезон. Вот уже во всю номерах делаются ремонты по первым этажам. И этот комплекс на самом деле м -м, клубный такой бутик-отель, можно его назвать. Он везде тут санузлы уже штукатурят. Буду. Причем ремонт, знаете, дорогие друзья, извините меня, блин, он качественный, он не хухрумхрушный. Ремонт будет дорогущий. Я вам хотите, вышлю дизайн-проект? По этому комплексу за 4 мульта Тут, блин, по-моему, ремонт одного только на полтора мульта а, Здесь продаются 4 миллионов рублей предложения Можете себе представить То есть это действительно очень выгодно, недорого Где, я не знаю, застройщик что-то по себестоимости что ли продает Ну как бы, да, на самом деле щедрый застройщик Делает для вас красиво а Мой номер 8-918-880-07-47 Звоните, пишите. Классный комплекс, недорогой. Пожалуйста, покупайте, балдейте, будьте счастливы и отдыхайте, дорогие друзья. Комплекс Пушечка. Рассрочка есть беспроцентная. Сколько вам надо? Полгода. Сколько вам надо? Два-три месяца. В общем, короче, договоримся. Жду вашего звоночка. Обращайтесь, комментируйте, пишите и звоните. До скорой встречи. Пока. Ди, Примавера и я. Мы ждем вашего звоночка. Увидимся.